Друзья, всем привет! Если вы смотрите это видео, то уже мой мотоцикл давно собранный. И я его опять буду разбирать заново. То есть вот он. Дальше кадры такие пойдут, то что будет вертикальная съемка. Она была снята чисто на телефон для сторисов в Instagram. После чего я подумал, а почему бы мне не запилить его, смонтировать и выставить YouTube для вас, чтобы вы посмотрели, как я собираю свой мотоцикл за три дня всего лишь за три ночи даже за три вечера была вообще голая рама насколько вы помните какие-то фотки я какие-то выставлял в инстаграм если ты не подписан на инстаграм то подписывайся и смотри там фотографии какие-то видео то есть была голая рама был разобранный двигатель я это все собрал все сделал за три дня вот он перед вами сейчас в данный момент стоит тут маленько какие-то косяки не хватает Который я сейчас, в данный момент устраняю. Это пластмассы. Вот. Но, опять же таки, извиняюсь за вертикальный видос. То есть, ну, как получилось, так получилось. Все, что смог снять, все снял. Подробно вообще не снимал. Чисто говорил, что сейчас буду делать. После чего э, камера стояла, вот, которую я сейчас пишу на GoPro. Она здесь стояла. То есть, снимал таймлэпс. Ну, какие-то моменты такие, прям шуш -шу -шу -шу -шу, быстро-быстро. И в общем, вот как есть. Получился такой видос. Сильно строго не судите за вертикальную съемку. Еще раз очень сильно извиняюсь. Я надеюсь, это видео вам понравится. Ставьте лайк. И, в общем, хорош ля-ля. Погнали! Короче, э, собираю F3 в быстром темпе. Короче, докатать сезон. Чисто собрать маятник, поставить траверсы, вот они, э, поставить перья, тормоза прокачать, вот это груду металла собрать, потом э, подшипники вставить надо будет. Э, и, само собой, накинуть двигатель. Плюс клепоны, проводка и всякая херня. Помимо, только Пластик не будет ставиться и еще много-много чего. В общем, сколько это займет времени, я не знаю. Сейчас на часах где-то часов 11. Я не знаю, может быть до 3 утра я соберу и выйду отсюда из этого гаража. Но это не факт. Как бы тут еще делов целой кучу. Да, я не смогу выехать, потому что у меня нет антифриза. Это раз. И во-вторых, может быть, каких-то кучи запчастей не хватит. Но я буду <смех> Итак, прошел, наверное, уже час а, Накинутое заднее колесо Маятник, амортизатор Так, что еще? Траверса Перья, колесо переднее <смех> И все, ебать Еще осталось проводку Двигатель, который весит килограммов 40, а то и больше, наверное. Дальше что? Все подключить. А, тут еще вот бак, там хвост, радиатор, всякие вот эти вот штуки, которые валяются здесь, это надо все установить на него. Прикиньте? <звы> Итак, что собрал? В общем, вот так вот сейчас выглядит он у меня сейчас, в данный момент, почти уже похож на мод, грубо говоря. Накинул проводку, поставил э, маятник, колесо, суппорт. Эту приблуду подключил проводку полностью, практически, без э, двигателя только единственное. Поставил клипоны. Траверсу, паук Подключил проводку полностью Фару постановил Колеса, э, суппорта Подножки все Дальше еще амортизатор э, Так, так, так Еще что, что, что Еще осталось, короче, поставить двигатель Корбы В принципе И радиатор Плюс э, антифриз залить и в принципе можно уже пробовать его заводить Да, кстати, еще надо тормоза сделать Штуцер не могу никак найти I'm Короче, друзья С самого начала не стал снимать Некогда было, как всегда То бишь, сейчас у меня Все, погодите, переключу В общем, я двигатель поставил Осталось поставить сюда звездочку Термостат Глушители натянуть Радиатор вот подготовил. Дальше что еще, еще? Корбы воткнуть. Свечи. Высковольтники. Ну и подключить остаток проводки. В общем, залить масло, антифриз. Прокачать тормоза. Тормозухи нету. Блин, потому что магазины сейчас не работают. И в принципе можно уже собирать. Вот корбы я тут подготовил. Конечно, манифолды вообще дубовые. Прям камень. Камень, каменный, каменный. Вот. как бы так свечи тут намутил надо будет завтра купить новый тросик где-нибудь вообще намутить вот том... почти собранный уже все практически осталось накинуть корбы и радиатор ну и тут пару моментов таких вот как подключить генератор подключить угревитель так, что еще? Тросик газа закрепить. А, пластик накинуть, чтобы фара не свалилась. Дальше что? А, самый-то момент. Вот такого датчика у меня нету, Звездочки такой. Вот это запара. Он вообще не заведется без нее. А это от RER-ки. А это F3. А Еще одна запара. У меня нет фильтра нормального. То есть пока он лежал у меня в сервисе, в том, где я работал. Какой-то черт взял и вырезал, выпаял. Ну, фокусируйся. Фильтр. блять что делать, я не знаю. Из чего-то буду стряпать, короче, пластик из пластика. Фильтра нету, грубо говоря. А так он чистен. Ну, г... условно говоря, чистый. 6 57 утра собрал практически весь залил антифриз все практически собрано по технической части осталось поставить корбы и в принципе все залить масло и пробовать запускать его так тут в принципе вообще полностью все собрано Ну, по пластику, в принципе, пластик это уже так. а вот так полностью собран. А, у меня тут небольшое ЧП произошло. А, по поводу поддона. А, вот микротрещина есть. Вот это И трещина на вот этой штуке. Сгон, так сказать. Видно, вон, антифриз отсюда валит, отсюда масло капает. Завтра ну и заодно вот эту заварить тогда. завтра только сварщик будет цена вопроса 150 рублей в общем сейчас буду делать корбы соберу здесь клемму сделал на этот на выпрямитель дальше что сделаю сейчас корбы соберу накину и начну уже пластик делать сюда накидывать потому что э, без пластика то есть фар может отвалиться ну а так ездить на стяжках Нафиг надо. Ну, приборки не будет, конечно, пока что. Но... Собрал морду уже. В принципе, крепко держится. Все. Главное дело, чтобы фар не вывалилась. Ладно. Без приборки, без всякой фигни буду ездить, пока Вот в принципе уже все почти готово, осталось чуть-чуть. Да, еще надо резину будет поменять Но уже все Корт лезет Вот, то есть три дня Если бы не вот эти мелкие Косяки То есть, типа, как я говорил То, что там трещины Сегодня бы я уже запускал бы Но, увы Я его тут немного подзаводил В общем, сейчас запускается Все, робит вот и только. Единственный минус. Текут корбы! И это не есть хорошо. Вот там видно. Открываю град. И начинает течь все. Сука! у меня корбы из-за того что вот эти вот резиночки они сохлись полностью сейчас купил от ваза новые резинки но они очень большие они просто тупо не влазят вот сюда что мы для этого делаем включаем дрель круг и начинаем таким вот образом обтачивать потихонечку силы и все После чего подгоняем и вставляем туда. Вот. Как бы один уже, одну пару я уже так сделал, собрал. Синхронизирую корпюдра. Знаю как по звуку, но для меня он идеально работает. Хотя синхронизатор вот этот по ходу мозги компасирует. Остальные прям идеально. Вот четвертый чуть-чуть. Думаю, что идеально, вообще прям супер просто. Просто огонь. Идеал, вообще четко. Ну что, друзья, первый выезд. Я, наконец-таки, его сделал. Этот мотоцикл свой пробуем запускать все робит все хорошо свет есть ближний дальний все ништяк Yeah. Сказал, что надо удался нормально но не совсем в общем надо очень тормоза ватные надо прокачивать до конца тормоза и лапка переключения передач вот это слишком высоко ее надо еще ниже минимум вот наверное, вот до сюда ставить вот настолько это очень очень прям ну я бы так сказал высоко а так вполне, в принципе, ты неплохо едет. Все хорошо. То есть все замечательно. Итак, друзья, сейчас настало время заменить а, покрышки. В общем, вот такие вот у меня сейчас покрышки. Ну, сами видите, струны уже полезли, да? Уже выпирать начинает. А, переднее колесо также такое желосоватое. Вот. И. У меня есть две покрышки, более-менее. Они хоженые, но они, по крайней мере, намного лучше, чем те старые. Ну и, соответственно, вот это. Тут немного масла, конечно, я пролил в прям покрышку. Но тут вот она тоже, хорошая, по крайней мере. В общем, сейчас снимаю переднее колесо, заднее, и везу в шиномонтаж. Короче, у меня тут небольшая поломка. Решил газануть. Все. Растеклось шланка порвала От давления И все, я его в фаркоп загрузил Эти Лопухи, зеркала торчат Только. Прям в упор въехал Сейчас вот как один буду снимать Я хрен его знаю В общем все, выгрузил Потихонечку Залил антифриз, добавил все Заводил Погазовал кстати под давлением неплохим вроде шланга держит все хорошо надеюсь вы посмотрели видео оно не было таким для вас скучным если понравился видос поставь лайк ну и опять же таки извиняюсь за вертикальную съемку обязательно подписывайтесь на канал я в следующем видео буду рассказывать почему не был на канале где-то уже около полугода так что всем покеда и, кстати, в этот день, сегодня, когда я сейчас записываю это обращение к вам, Хаби победил. 29 -0. Вообще красавчик. Всем пока.